Анатолий, привет! Добрый, добрый, добрый день, Дмитрий, добрый. Да, так приятно тебя видеть на карте мира. Да, это моя ставочка. Да, да. Классный фон, отличный. Всегда с ощущаю планету. Да. В следующем эфире уже будет карта космоса. Ну, карта Вселенной. Да. Да. перехожу в новый э, новый возраст поэтому в новый этап э, пора наверное менять и карту скорее всего поменяют да да да Знаешь, Знаешь, у тебя, у тебя э, сегодня день рождения нет завтра, завтра О, да? после завтра Девятого. класс класс Сейчас, да. под тему нашего разговора потому что э, я попросил как раз эту тему, чтобы мы поговорили о красоте. Ты помнишь, да, о красоте, что поговорили? Да, конечно, я помню, что а? мы сегодня говорим о красоте. Да. Вот. И, а это связано с тем, что 9 сентября – Всемирный день красоты. В курсе? И вы? это одновременно день твоего рождения. Да. Как, как красиво, это... остается только да. сказать. Ты знаешь, здесь очень сильная символика, когда я встал вот на этот путь и прошел уже какую-то часть, это было в пятом году, на мой день рождения сидят друзья, и застолье, и кто-то нечаянно включает телевизор. Ну, как, как в таких случаях говорит, не случайно случайно. Ага. Вот, и там объявляют, что сегодняшний день объявлен, он объявляет Всемирным днем красоты. То есть это случилось э, при твоей жизни, назначили такой праздник? Не просто при моей, а при моей новой жизни. когда я При твоей слушаю. новой жизни? Офигеть, да. слушай, вот да. это да. Вот это И ты себе заказал. Да, И, мало того, здесь еще возник такой момент. У меня же фамилия не Красов, понимаешь? Ага. А праздник э, красоты. То есть получается, что мне надо... Свой, себя и свою фамилию вообще превратить в красоту. То есть все делать для красоты. Я это, по крайней мере, так осознал, этот, что праздник назначен в этот день, чтобы я, в общем-то, стремился все делать красиво. И самому стать красивым. Ты знаешь, уже отчасти получается. У меня дети классно, красивые самому еще, еще дотягиваю до этого состояния красоты, но, по крайней мере, в этом направлении иду. У тебя отлично получается. Ну, да. Да. Дай Бог каждому Серьез... мужчине да, выглядеть в таком почтенном возрасте таким молодым и свежим, поэтому прям образец. Смотрю на тебя и радуюсь, думаю, отлично, можно. Да, можно. И я, э, есть у меня такая, э, такая мысль, чтобы стать э, для мужчин, тоже такую, прокладывать дорогу для мужчин, что они э, не следят с собой, что они опускаются. Э, пусть начинают э, набирать обороты. Мужчины должны выглядеть хорошо. А то поговорка такая, лишь бы чуть... Э, Чуть чуть чуть деда, деда. Да? Но вот мы о красоте, по сути, два поколения, правильно, мы с тобой? Да, да, два поколения. Да, вот два поколения мужчин хотят поговорить о красоте. Я думаю, что в первую очередь, наверное, возникает мысль о красоте женской но я считаю, что красота она должна быть во всем, все красивое это должно жить, а все некрасивое должно уходить из жизни. Иначе зачем мы на землю пришли? И вот фамилия моя не Красов, то есть она пошла как противного, то есть мне приходится вот всю жизнь создавать красоту, создавать. То есть я ее пришел не с красотой, не красом, а приходится создавать. Это и трудности в жизни были, и в рождении, и в самой жизни. Вообще все было, но ну, не очень красиво по жизни. И каждый раз мне приходилось вот делать, прикладывать усилия к тому, чтобы это стало красивым. Но вот потихонечку выхожу на этот уровень. И вот сегодня я, я ну, сегодня вот сейчас, буквально на днях я завершил марафон. 90 дней к своему, к своему да. здоровью к здоровью то есть 93 месяца я активно занимался здоровьем и делился с остальными, то есть такой марафон трех месяцев. Класс. Так вот, и я там ну чтобы подойти к дню рождения в хорошей форме, еще более хорошей форме так вот я там включил методики как делать красоту оказывается красоту можно творить себя красивым можно делать то есть человеку можно менять свою свою внешность менять формы менять ну все даже даже такой трудный элемент для изменения как кожа она тоже поддается изменению и тоже может стать более красивой без всяких физических там и химических воздействий и такой метод есть я немного сейчас поясню, чтобы э, это не голословно. Оказывается, Дмитрий, вот сейчас я активно занимаюсь энергетическими всякими практиками, упражнениями. Вот этот марафон, в основном, энергетический такой. Не столь физические упражнения для здоровья, а энергетические, энергоинформационные, медитации и так далее. Так вот, оказывается, есть, ну, у человека есть огненное тело. Так вот, огненное тело отвечает за красоту человека. И все люди, алло, да, слышно все отлично. И все люди, которые имеют, ну, рас рождения имеют красивые, они имеют сильное огненное тело. Так вот, если огненное тело усилить, специально заниматься им, а я разработал специальные практики такие, то можно эту красоту формировать. Можно себя превращать в более красивую. Вот. Как интересно. Вот. Да. Вот такой а такой. можешь провести какое-нибудь ну, одно упражнение для огненного тела, для наших уважаемых зрителей сегодняшних, чтобы могли забрать для себя как практику? <как> ну, это такое. самое сейчас, простое. Сейчас мы не будем проводить меди полную медитацию, а просто я скажу направление. Ага. Аудитория же не умеют медитировать, я просто скажу, что последовательно надо делать, и потом они в свободное время это сделают, и дальше попробуют на себе, почувствуют, и это делать нужно регулярно. Это э, нужно представить себя, представить себя стоящим перед костром. Ну, все стояли перед костром и знают вот это ощущение, вот это вот угу. Жара. Жар, такой, там, игра огня, там и так далее, то есть это все вот это вот вот сосредоточиться, сфокусироваться на этом, на этом огне, и дальше погрузиться, потихонечку погружаться, объединиться мысленно, вот, энергетически объединиться с этим огнем, с этим огнем. все сильнее, сильнее. И увидеть этот огонь уже более объемно. Он как бы растет, этот костер растет, и он превращается в огонь такой космический, соединяется с, с космоса, приходят энергии огня тоже. Огонь космический. И вот соединяется костер, превращается в мощный такой поток огня. И вот ты мысленно входишь в этот огонь. Мысленно входишь в этот огонь спокойно, без страха, расслабленно, настраиваясь на общение, глубокое взаимодействие с этим костром, с этим огнем. И у тебя как бы... За спиной появляются крылья огненные такие, мощные. И ты становишься еще больше и больше. Ты в этом, в этом мощном вот этом, э, фонтане огня, ты становишься большим. И вот здесь начинаешь формировать свое тело. То есть ты его, ты его вот этими огненными всполохами, ты свое тело формируешь в том виде, в котором, э, который ты хочешь иметь. Вот такой вот. Побыть в таком состоянии. Побудьте, посмотрите. А потом спокойно выходишь, благодаришь огонь, благодаришь небо, землю, как говорится, все, поблагодарил, выходишь. И вот такие упражнения. Все очень просто. Да, кстати, абсолютно работающие вещи. Даже если кому-то кажется, да, как это так, что это за фигня, я просто, я просто знаю, что некоторые люди до сих пор не понимают, что мы сознанием действительно создаем свою реальность. Но у меня вот есть живой пример, моя любимая, Ниночка. Ну вот Анатолий тоже с ней знаком, он ее видел, да. 58 сантиметров талия, там да, ну все в порядке, все хорошо. Я говорю, ты, наверное, не ешь ничего. Но когда мы с ней начали встречаться, я понял, что ест она все, что захочет, в любых объемах, когда захочет. Я думаю, ты, наверное, спортом каждый день занимаешься. Ну, честно говоря, вот когда она была со мной, в Крыму там да на несколько раз на практике сходила, но вообще оказалось, что нет. Вот я говорю, как генетика, она говорит, да нет, у меня все в роду больше 100 килограмм весит Она говорит, я просто мысленно формирую свой образ, тот, который я хочу видеть. И друзья мои это работает, то есть результат на лицо. Это очень сильно работает. У меня есть пример вот, ну твою девушку, поэтому она молодая, здесь еще могут сказать, ну, молодость, там, энергия, она действительно очень да, заводная, энергетичная такая. Огня энергия... там много, да, это факт. Да, да. Огни... в ней много огня. Так вот, я знаю женщину, которая пришла ко мне на консультацию, она... ей уже было под 70, фигурка, все, ну, ты знаешь, это просто нечто. Ну, и мы с ней разговаривали, она говорит, она была в молодости спортсменкой. Спортсменкой. Ну, а спортсменам кстати, есть обратный эффект. После того, как да. они начинают заниматься спортом, это уже идет совершенное разрушение фактуры. Да. Так вот. А она после родов, она еще родила, и после родов стала весить под 100 килограмм. Под 100 килограмм. Ничего не могла сделать с тобой. она, спортсменка, она прыжки с Воду, воду. Так вот, что она сделала? Она повесила, нарисовала сама, нарисовала контур своей фигуры, какой она хочет видеть. Прям, ну вот чисто контур на большом листе Ватмана нарисовал и повесила перед кроватью, вот, лежит на кровати, а перед у нее на стене вот этот. Образ. Uh -huh. образ и говорит у ну, нас все делала э, два раза в день легкое упражнение там буквально 2-3 минуты я ложилась и мысленно танцевала вот в этом образе вот в этом образе вот я представляла себе что я так мысленно то есть не шевеляясь и чего лежа на леже на кровати мысленно потанцевала пару минут засыпаю утром просыпаюсь образ передо мной я еще минут потенцировалась, так вот, через полгода у нее вес нормализовался, и после этого она всю жизнь вес что угодно, что, но фигура именно та, которая она Вот это реальность, это реальность, это такие факты, как ты сказал. Да. На самом-то деле, те, кто до сих пор думает, что реальность формирует какие-то атомы, какая-то физика, какие-то неподчиняющиеся нам гены и так далее. Ребята, это уже old school, Уже давно последними исследованиями ученых и физиков и химиков доказано, что сознание влияет на форму, сознание влияет на жизнь. И на самом-то деле самыми ценными навыками как раз для улучшения в том числе своей красоты является навык управления своим состоянием. Создавайте внутри Радость, счастье, любовь, благодарность, признательность, сострадание. И вы неминуемо включаете в себе очень мощную энергию, которую можете управлять уже дальше как хотите. Хотите в деньги направляете, хотите в красоту, в здоровье. Все становится вам подвластно, когда вы находитесь в высоковибрационном состоянии. Поэтому это, вот, наверное, секрет красоты, да, Анатолий согласен, это высоковибрационное состояние. И тогда весь мир вокруг кажется красивым. Вот вспомните себя, да, когда у вас нет настроения, когда у вас э, там состояние ниже плинтуса. Что бы вокруг не происходило, кто бы как ни плясал, э, все плохо, все страшно. Но когда ты влюблен, когда ты наполнен, когда тебя изнутри распирает, что бы на улице не было, там дождь, мороз, град, э, темная ночь, все равно хорошо, да. Поэтому красота, как говорится, да, красота в глазах смотрящего. И секрет красоты как раз в том состоянии, из которого ты смотришь на мир, а не какой, какая внешняя картинка мира. Это важный момент. И здесь еще такой. Когда человек видит красоту, наблюдает ее, радуется красоте, вот, окружающей красоте, он сам становится красивым. То есть все его тоже видят красиво. Вот это такой интересный эффект. То есть ты э, наблюдаешь красоту, радуешься ей, и в этот момент ты становишься красивым. Все тебя видят намного красивее, чем обычным э, вот обычном состоянии там, там, с кислой мордой. Да. Ну, вообще, я сегодня, кстати, задумался над тем, а, ну как бы, над этимологией этого слова. Я так иногда люблю сам, но я не лезу в словари, да? Я так люблю просто с этим поиграть, да, поэкспериментировать. А что я чувствую, какие образы? И вот я увидел, да, к Ра Сота, да, то есть Ра Солнце или Бог, а Сота это вот, ну по сути матрица, да, то есть это по сути матрица Бога. Вот что такое красота. Но опять же, если слово Сота разобрать, Со это совместное, Та это видимо творение совместное с Богом творение, друзья. Вот что такое красота. Вот. Ну и опять же, если мы живем на высоких частотах, то понимаем, что э, все, что создано, оно все уже красиво изначально, совершенно. И важно просто себя настраивать на это состояние. А вот, обрати внимание, э, там, где присутствует «ра» в слове, оно всегда несет именно что-то, вот связанное с э, высоким, с красотой, с радостью, да. радуга радуга, да, и так далее, то есть все э, вот это э, Ра, то есть э, солнечная вот эта культура э, и так далее, то есть все это где есть это? Там солнечный свет, как есть э, радость, и высокие вибрации и оно поэтому действительно вот мы сегодня говорим о красоте э, может быть, и не задумывается об этом. Ну, есть и есть. Каким родился, таким, как родился. Но на самом деле мы в этом случае не используем свои удивительные риски. риски человека. Человек может говорить себя много, ну, много И саму жизнь. Я, например, мог бы, если бы я не занимался всем этим, я бы уже от моих костей бы уже ничего не осталось. А так как я включился в процесс собственного развития, то я получил и ресурсы, и это есть в каждом, это возможность жить долго, жить, быть здоровым, быть в радости, и она есть в каждом, в каждом заложен. в каждом, друзья, нет никаких «но», но только вот здесь, только вот здесь. Да, друзья, а напишите, что красота для вас вообще? Как вы понимаете красоту, уважаемые наши подписчики? Вот, что об этом думаете? Как вы воспринимаете красоту? Красив ли мир для вас? Или да, что вам нужно для того, чтобы почувствовать эту красоту? И вот здесь важно действительно замечать красоту, видеть красоту. Вот, исходя из того, что мы сказали... Можно же видеть в жизни некрасоту. Можно видеть некрасивое, негативное. Да, это видеть, но не надо фиксировать на это внимание. Это как фон. Оно да, может быть, таким быть. Но красота должна быть первичной. Видеть красоту это первично. Вот это вот очень важно. Поэтому тогда и настрой соответствующий. Тогда и Восприятие как я сказал, ты сам становишься красивым, потому что видишь красоту. Поэтому люди, которые видят в мире все плохое и критикуют и так далее, у них же и вид такой, и вид такой, и здоровье такое. Понимаете? То есть это все сказывается. Поэтому красота, вот слова красота спасет мир, она, в общем-то, основана на физике, на физике жизни, на физике процессов, которые есть в жизни. Да, друзья, важно просто ощущать себя сотворцами. Да, это не какой-то мир, создан кем-то там для меня, и я в нем случайный гость и пассажир. А важно ощущать себя сотворцем, поэтому... Ну, что излучаешь, то и получаешь. Да, есть такая э, поговорочка. Вот. Поэтому, если тебе вдруг не нравится мир, задай вопрос себе, а каким, как я создал такой мир, который мне не нравится. Вот. Поэтому, э, очень хороший тест, да, каким, каким ты видишь мир, вот можешь описать свой мир, это вот, пожалуйста, вот вам полезное история возьмите опишите мой мир да вот просто вот возьмите листочек бумаги и опишите мой мир и в итоге ты в конце поймешь все о себе ну вот это действительно так и если тебе не нравится твой мир описывай каждый раз его немножечко по-другому да. можно каждое утро создавать какой-то свой новый мир и смотреть что из этого выйдет и таким образом ты становишься сотворцом этого мира и, возможно, в какой-то момент тебе захочется переключиться. Если даже, допустим, жизнь твоя, как тебе кажется, черная и никудышна, то каждый день, когда ты возьмешь на себя ответственность просто писать, какой у меня сегодня мир, ты увидишь, как изменится твоя жизнь. Да. Это, это практику ты используешь или родилась только сейчас? Она мне сейчас пришла просто. Супер! Классная практика. Супер! Классная практика. Действительно, друзья слушайтесь, это же действительно все просто. Опиши свой мир и каждый день его улучшай этот мир, который ты описываешь. Находи в нем чуть больше красок, чуть больше радости, чуть больше любви. И поверьте, и это будет тебя менять. Вообще, я вот пока ты говорил, я увидел, что это удивительный процесс трансформации будет человека, когда он будет описывать мой мир замечательно, я вспомнил да. так что друзья, на ваших глазах родилась новая практика, пользуйтесь вы будете первыми, кто ее будет использовать да. в своей жизни да. Да. я вспомнил э, здесь э, помнишь, ты наверное тоже знаешь такого человека, Андрей Сахаров был. да, помню, помню да, да. ну вот который все знают, атомную его, бомбу изобрел который, водородную а, водородную, водородную, да, да. А -а -а. водородную бомбу да, он создал водородную бомб, а потом он осознал, что он натворил, и ушел в по оппозицию всему этому. Его сослали в город Горький, тогда еще был. Хотя я туда еду был... как раз в эти выходные проводить перепрошивку да. нижнего да, да. Нинчи. Да. Да. Так вот он там находился в ссылке, а город был закрытый, поэтому его туда я, я не общался. Так вот у него было такое выражение, когда он все осознал, когда понял, насколько все в мире связано, он, и он сказал эту фразу. Я ответственен за все, что происходит в этом мире. И вот эта практика ⁇ мой мир ⁇ это нужно как раз увидеть. Ответственность за все, что ты берешь, и ответственность за все в этом мире. Таким образом, вот эту практику прописывая, вот это прописывание своего мира, нужно постоянно и расширять масштаб. То есть, да. и здесь еще рост масштаба. Классная практика. Смотри, многоплановая много такая. Вот оно сотворчество, да. То есть ты увеличиваешь, ты увеличиваешь таким образом свой масштаб все больше и больше и больше и тогда твои ресурсы нарастают. Чем больше твой масштаб, тем больше и твои ресурсы. Да, абсолютно верно. Пишут, очень помогает и жить в культуре, ходить на выставки, в храмы, рисовать, петь, танцевать. Это очень наполняет. Ага, мой мир совершенный. Восемь лет художники училась и 7 лет в архитектурном универе, поэтому благодаря художественному образованию научилась замечать красоту. Да, вы знаете, вообще, кстати, вот момент по поводу э, замечать красоту, э, вообще вкус, э, это действительно то, что и ощущение красоты, это действительно то, что можно развивать в себе, если мы даже э, говорим о красоте именно как о красоте, э, как об искусстве, да, и чем больше на самом-то деле вот я, знаешь, Анатолий, заметил такую вещь, вот просто вспоминаю свое отношение. Ну, например, возьмем такую сферу, как живопись. Вот, когда я был маленький, ну, у меня папа был художник, у меня там вечные какие-то открытки, и мне папа показывал работы художников-импрессионистов. Я говорил, пап, что это за мазня такая? Да? Ну тут как бы натыкано, как бы, да, вообще ну, это некрасиво. вот. И абсолютно искренне я так считал. Чем старше я становился, самое интересное, тем больше мне нравилось из того, что я раньше видел, тем больше я понимал эту красоту. Но очень важный момент произошел, когда я начал читать книжки про художников, импрессионистов, как это все создавалось, да. И углубившись в вот, внутренний мир всех вот этих событий, действий этих героев с их смешными историями, да, то есть вот. Уйдя в глубину всего этого, я просто вообще влюбился вот в этот вид э, живописи, да, импр... э, э, импрессионистской. Вот. И я увидел, насколько важным имеет э, именно вопрос углубления. Если тебе что-то не нравится, значит, ты просто это еще не познал. Вот я так бы сказал. Вот. Поэтому углубляйте. Это важный момент. Действительно, вот я честно на практике. В свое время я Москву очень не любил, потому что жил в Сибири, работал, и все мои командировки были через Москву. А в советское время Москва это очень негостеприимная была, в гостиницах проблема, поесть негде, ну и так далее. Везде очереди, муравейник такой. И я старался ее избегать из аэропорта в вокзал и так далее. А потом мне пришлось сюда приехать. Я понял, что с тем настроением, которое я имел в отношении Москвы, жить здесь мне не получится. Я стал: а как ее полюбить? Как сделать так, чтобы она понравилась? Надо изучать. И я стал изучать. Я пешком исходил почти все вот в рамках Садового кольца. Я проехал на станции метро, приезжал, ходил, смотрел там и так далее. Потом на машине ездил по Москве, все это. И постепенно, постепенно у меня возникло ощущение по мере осознания, по мере понимания, по мере вот, роста знаний о Москве, у меня росло к ней уважение, любовь и чувства совсем другие. Поэтому действительно, чтобы тебе что-то понравилось, чтобы ты увидел красоту, нужно это познать, надо понять, надо в этом разобраться, иначе оно будет, ну не совсем то, что ты да, импрессионисты это очень интересная игра красок, там же цветов, это такой вот, там, там свобода присутствует. Свобода, свобода, да. Да, Прозрачность свобода. такая. Да. Это как джаз. Вот классика есть, есть джаз. Да? Вот я, для меня, я люблю джаз, джаз. для меня тоже вот как импрессионизм изобразительный. Но вот есть вещи, если уж мы затронули эту тему, тему уже Есть, есть вещи, которые спорные, которых много спорит. Вот, может быть, затронем чуть-чуть, допустим, творчество Пикассо, Дали. То есть вот те вещи, которые... Э, абстракционизм э, в чистом виде, что кубизм там и прочее. Вот, э, вот это здесь как ты э, видишь? Здесь красоту твоего видения? Как... Ты знаешь, для меня здесь э, красота в смелости. И э, смелость э, сказать о том, что это красиво, смотрите, и мало того, убедить в этом полмира. Вот. То есть вот в этом красота, да, красота духа, это на самом деле такая мужская энергия. А я решил, что это красиво, да, это новый вид э, искусства, и, и люди в этом увлекаются. Это очень, на мой взгляд, это прекрасная игра, замечательная, вот. Но она больше игра для тех, кто ее создает, на самом деле… Ну, скажем так, те, кто потом покупает это, ну, наверное, это тоже какая-то своя игра, типа, я могу себе позволить. Но по-настоящему здесь игрок тот, кто убеждает нас в том, что… Ну, то же самый Энди Орхол, да, рисующий банки от тушенки, вот, ну, там, да, или раскрашивающий фотографии. Ну, посмотрите, как, как красиво, легко и непринужденно человек создал себе и имя, и миллионы… Вот, вот, в этом красота. Я вижу вот, действительно такое заявить об этом миру. Очень важный момент, Дмитрий, ты отметил, что действительно здесь выражение человека, самовыражение человека, его, да. с, его уникальность, его индивидуальность, вот выразить свою уникальность, индивидуальность, вот в этом есть вот это есть, наверное, вот в этом случае как раз и главное, потому что в по себе, вот эти пикасо, вот я изучал жизнь Пикассо достаточно глубоко, как психолог погрузился и изучил его там, те родовые и прочее, прочее, чтобы, ну, просто этот человек меня заинтересовал. Так вот, он, он говорил, что я, говорит, в детстве рисовал красиво, а он в детстве рисовал в обычном стиле. Да, и, я видел его пейзажи, у него есть школа, есть рука, да. Да, э, реализма, и так далее. Mm -hmm. Вот я говорю, потом, э, но потом я, э, в моей жизни было много таких событий, то есть э, таких ключей. Были из, изломы в жизни, э, психологические срывы. И я, говорит, э, выражал то, что было во мне. И вот это то, что было во мне, не самое гармоничное. Я выражал, и оказывается, это вызвало отклик у тех, у кого тоже в жизни много дисгармонии. И таких-то, оказывается, большинство. И стала расти популярность. Я, говорит, пошел по этому пути. Я ушел от той красоты. А просто дальше уже, дальше мне уже даже... И не хотелось бы вроде это делать в таком виде. Но я уже был обязан, я был уже включен в этот в свой же поток, Понимаете, то есть, по сути, отклик, он нашел отклик, в его произведении нашли отклик с такой же дисгармонией, как у него было внутри, когда он вот это сотворил первые свои образы. И эта дисгармония срезонировала в людях, появился отклик мощный и пошло-пошло-пошло. А на самом деле вот такие уж слишком выраженные вещи, они, мне кажется, отражают внутренний мир человека. Какую-то внутреннюю дисгармонию. Потому что дальше сначала это дисгармония, а потом уже на потребу публики. Мне кажется, да. Угу. Но вот я здесь вижу таким образом, что э, есть э, творчество или искусство как терапия. Да, вот, например, вот то, что ты говоришь о каких-то таких, ну, назовем так, низкочастотных картинах, полотнах там, и Пикассо и много других художников, это очень классно сработает, если, допустим, человеку важно погрузиться в какое-то состояние вглубь себя, ну, попроживать, пострадать, помучиться, да, ну, так же, как есть какие-то грустные фильмы и так далее. Вот. И ты пришел на выставку, это как театр эмоций, ты прожил эту эмоцию, окунулся туда, пружинка сжалась, потом вышел на свежий воздух, а там солнце, голуб... зеленая трава, да, солнце светит, голубое небо, ты думаешь, блин, как круто, как здорово, вот, но на мой взгляд, здесь как бы не совсем здорово, если ты такие картины вешаешь у себя дома, то есть когда ты хочешь жить в этом театре ужасов. Вот это вот уже, на мой взгляд, показатель нездоровой психики. А использовать эти моменты как терапия, да, как эмоции, это здорово. То же самое, например, да, что вот, металл, да, музыка, музыка, рок, рок. Но по сути, что такое выступление рок-группы? Это на самом-то деле осовремененное, шаманская инициация, да, посмотрите, как выглядят, да, вот эти, ну, там, рок-группы, особенно старинные, там, типа кис и так далее, да, культовые, это же шаманы вылитые, и песни такие же, и люди собрались на шаманский ритуал, там, да, три часа попрыгали, демонов изгнали, потопали, поорали, все, да, выдохни, выйди и улыбайся, но если ты живешь в этом 24 часа в сутки, но ну, это все равно, что добровольно жить, погружать себя в ад постоянно. Поэтому, ну, как бы вот такие вещи, они важны, но они важны для определенной экспрессии. А жить в этом, мне кажется, это уже как бы как раз нездоровая не история. Вот. А для разнообразия, весь мир прекрасен именно в своем разнообразии. он да, замечательный, что мы можем сравнить да, там горе, пойти да, погоревать, поплакать, потом выйти оттуда и порадоваться. Но если жить постоянно в горе, это просто как бы усыхать и меркнуть. Очень мудро подмечен. Я согласен полностью с этим. Действительно, жить в этом – это уже болезнь. А вот иметь весь спектр восприятия мира, чтобы уметь принять то, не отвергая то и так далее, потому что это часть нашей жизни. Как можно отвергнуть то, что это является частью нашей жизни? Это как, ну, ты не можешь отделить от себя какую-то часть. Тебе же не нравится то, что ты делаешь в туалете. Но это часть твоей жизни. Поэтому... Ну, я... Сказать художнику, фу, у тебя на палитре выложены черные и коричневые краски. Фу, как это мерзко, как ты мог их выложить, да? Вот. Ну, да. Там все краски есть. И все с этим в порядке, да? Вот. Важно просто... Если он только ее использует, да, только черную краску или только коричневую, ну тогда, наверное, это странно. Понятно, да. У меня так получилось, я, я держал в руках полотно Черный квадрат Малевич. У меня уже их несколько было. Так вот, я... Ну, в руках или на не на стене висело, а мы там, в общем, проводили перепись этих произведений. Это я тогда в инкомбанке работал вот, а я кручу и там исковский лет был я говорю, ну знаете, ну, вот, ну не, не понимаю, я принимаю его его самовыражение все, но это, это ну, не мой процесс да вы что, да вы не понимаете здесь же около ста оттенков черного понимаете, я думаю, что есть люди фанаты, которые Пытаются найти у художника то, чего он и, о чем и не думал. О чем он не думал? Это уже они потом развивают и находят, производят свое самовыражение. Но, благодаря малейшему человека подтолкнули, может быть, усталость Поэтому, друзья мои, красота это в первую очередь, наверное, здоровая психика. Абсолютно верно, да. Здоровая психика. И здоровое, и чистое сознание. Сознание без измов, без каких-то штампов, без э, таких вот четких э, нет, ограничений. От, э, вот это, раскрытое сознание, чистое сознание, психика здоровая. Вот это уже восприятие мира на доброй основе. Вот это уже основа для того, чтобы видеть мир красоты, в мире красоту и творить красоту. Ведь мы же в первую очередь, наверное, не потребители, мы творцы. Как вот творить красоту. Многие же просто потребляют. Ходят в музеи, ходят в галереи, смотрят картинки там, в интернете, и, короче, все потребляют, потребляют, потребляют. Даже фотографируя просто природу, человек не задумывается о том, а он потребляет, а что он вкладывает. А что он подарил этой природе, а как он улучшил эту красоту, красоту вот, окружающего мира. Вот это вот помнить о том, что ты творец, и красота это творение твое, и мир вообще-то это твое творение. Потому что как мы думаем, так мы и живем, такой мир творим. Опять же, возвращаясь к той замечательной практике, которую я делаю. давайте будем прописывать этот наш мир. И мир делает все более, каждым днем все более красивым. Вот это, тогда это будет действительно реальная красота, которая этот мир и создаст. Которое счастье принесет да. Еще, наверное, знаешь, Анатолий, мне бы хотелось такой аспект красоты подчеркнуть, но для меня вот это все-таки аспект красоты, это честность, да, внутренняя честность. И вот для меня, наверное, самыми красивыми является проявление, когда человек искренен собой и когда он выражает то, что есть внутри на самом деле. Да? Я вот провожу тренинги, у меня очень мощные процессы у людей происходят, и я вижу, как многие держатся ну, там, до последнего не позволяя себе не заплакать, там, да, как бы не слезинки проронить, напрягаются. Типа, ну как, я же должна выглядеть красиво, да вот если я заплачу, то у меня будут красные глаза, то у меня слезы потекут, а как я буду выглядеть, меня осудят и так далее, и так далее. И вот насколько видно вот это напряжение, насколько оно вызывает диссонанс, и вот когда человек вдруг действительно прорывается и становится собой, даже если это звериный вой, ну, изнутри, но он честный, он красивый, да? и самое интересное, что вот именно после этого звериного воя лицо у человека преображается, оно становится по-настоящему живым и красивым, да, то есть уходит искусственная маска, то, каким я хочу выглядеть перед другими, и проявляется внутренняя красота». Я даже вот периодически фотографирую людей там, до и после тренинга, потому что я говорю, посмотрите, да, как бы, с чем вы пришли и с чем вы ушли. А, да, вот Внутренняя честность, когда она проявляется, ведь и улыбка на самом-то деле, она а, прекрасна тогда, когда она идет изнутри, не когда она натянута, да, когда она идет изнутри. И, вот, и слезы прекрасны, и улыбка прекрасна. И очень важно, вот, на мой взгляд, чтобы в этом плане а, жизнь была... Ну, честный, грубо говоря, некоторые стараются в Инстаграм выложить картинки, там, как я красиво, хорошо отдыхаю, на фотографиях улыбаются. Я вот, мы как раз были недавно в Абхазии на озере Рица, и я видел очень интересную картину, значит, там, видимо, мама с дочкой, ну, значит, дочка фотографирует маму, и мама сидит на э, поручнях в такой, значит, красивой жеманной позе, улыбается и сквозь зубы, значит, э, дочку свою «А что, фотографируй быстрее, что-то там, еще кадр сделай». Значит, и вот видно, что вот она прям выходит из себя, да, кричит, злится, вот, но при этом на фотографии она будет красивой, да. И вот это вот настолько вот, ну, диссонанс, ну, люди, что вы делаете, да. А, ну, как бы зачем к чему вот эти вот кому нужны эти маскарады вот, по а это, как... разрушение. Это, это разрушение это разрушение да да то есть человек себя разрушает вот эта двойственность она разрушает супер важные э, а я два э, отметил в твоей речи вот сейчас ага. два важных две важных позиции по красоте не только честность а честность это вообще без слов принимаю мало да. того, сейчас кое-что скажу а то что ты сказал что красота это обязательно живое. Да. Живое. Вот там красота. Где живое, там красота. И даже смотри, камень, если ты камень, если ты его воспринимаешь живым, ты увидишь его красоту по-настоящему. Не просто камень. А ты, когда ты поймешь, что это тоже живое э, такое существо, то ты тогда его воспринимаешь уже по-другому. То есть красота в живом. Вот живое все видеть живым, не неомертвленным, то это как раз и важно. Потому что посмертные маски, они не очень. Хотя они симметричны, они вроде бы там все. Потому что когда человек умирает, он становится полностью симметричным лицом. А, вот, а во время жизни оно всегда асимметрично. Оно живое. И эта асимметрия задает движение, поэтому красоте мы сейчас вот замечательный процесс понимания красоты еще глубже нами самими, по крайней мере я глубже сейчас красоту вашу. а по поводу честности это супер важный момент честность с самим собой ты знаешь мы вот в двенадцатом году я по южному полушарию сделал кругосветное путешествие собрал группу 12 человек и вот мы по южному полушарию полтора месяца мы шли так вот и у нас каждый день был вечер ну или что, что у нас получалось по времени вечер честность и каждый открывал в себе какую-то новую глубину честности смотрел на себя с какой-то более честной стороны другие помогали то есть это был каждый вещь. Полтора месяца каждый день мы, каждый препарировал себя на честность. Это фантастические. Очень красиво. Да. Да. Фантастические результаты. Люди открывались просто, снимались маски, все маски, оказывается, столько масок. И вот постепенно, шаг за шагом, человек открывался, становился максимально, максимально честным. Поэтому честность действительно создает красоту. Несомненно. Это важнейший Принцип красоты это честность самим собой. Классно. У нас, кстати, осталось не так много времени до конца эфира. Если вдруг, друзья, у вас есть какие-то вопросы к Анатолию, к нашему гостю или ко мне, не, не скучайте, задавайте. Завтра я проведу эфир в Инстаграме э, прям, э, прямые вопросы, честные ответы. То есть вот как раз о честном. Я, -то... Э, то есть я э, отвечу на все вопросы, которые у вас возникнут, в том числе о себе. Я хочу подвести итог своей 70-летней жизни таким образом с завтрашним эфиром накануне своего рождения. Как бы, очистить потом в схожу, еще и дело почью. И уже 9 числа будем э, праздновать. Рождество. Кстати, Ана... Анатолий, а как ты относишься, типа к примете, что вот там нельзя поздравлять до дня рождения? Есть такое, или принимаешь спокойно поздравление с наступающим спокойно. днем рождения? Я спокойно. Дело в том, что все эти даты, это все относительно. Все относительно. Все во времени, время живое, динамичное, сферичное, поэтому можно забежать вперед, из будущего что-то сделать, и в прошлое заглянуть. То есть я со временем общаюсь очень легко. У меня на этом основаны многие практики, которые позволяют использовать сферичность времени. И это открывает большие ресурсы, поэтому у меня нет проблем со временем. И, кстати, это помогает еще, вот когда ты со временем взаимодействуешь легко. Я, например, легко переношу перелет, я прилетаю в Владивосток, там, семь половиной часов полета, или восемь, я уже забыл. Прилетаю, я сразу включаюсь, то есть для меня нет вот этих там адаптаций, перехода, там, новый часовой пояс. То есть время для меня, оно во мне. Какое я хочу, то и запускать. Да. Согласен, я, я тоже легко переношу смены э, поясов, и это, ну, нас, все относительно, вообще, все относительно. Как относиться, если к чему-то к проблеме, то это будет проблема, если э, относиться. Даже э, тут все больше людей доказывают, что и если пить-то не обязательно, и спать-то тоже не обязательно, поэтому... На самом-то деле, сознание – это самая важная вещь. Так что, друзья, давайте поздравим Анатолия с наступающим э, днем рождения. Поблагодарим за эфир, за встречу. Что, будет прям ровно, прям юбилей будет в этот раз? Да? Да? да. да? да. Вот да. это красота! Вообще да. классно! Поэтому супер, здорово! Да. Анатолий, ну, со своей стороны, больше у нас сегодня посвященную, посвященную Дню красоты наш, наш с тобой эфир. Красоты желаю во всем. Вот, она в тебе есть. И пусть ее пребывает с каждым днем, потому что мы что-то выяснили, что чем глубже, тем больше красоты. Поэтому с каждым днем пусть ее будет все больше и больше в твоей жизни. Да. Благодарю. И ты, я всех поздравляю с наступающим праздником красоты. У меня классная такая возможность, когда меня поздравляет в днём рождения, я всех в ответ поздравляю с Днем красоты. Желаю вам, чтобы в этот день красоты вы выразили каким-то образом свою внутреннюю красоту, подарили миру красоту. То есть обязательно что-то сделайте, подарите красивое. Вот это вот, и вы таким образом добавите в мир красоты. Класс, класс. Здорово. Ну что ж, на этом будем завершать тогда да, наш благодарю. эфир. Благодарю, Дмитрий, за этот эфир. Да. Благодарю. Угу. Благодарю, Анатолий, что пришел в гости. И мне очень понравилось наше общение. Ну, понравилось такое слово, на самом деле, очень слабенькое. Я всегда восхищаюсь нашему процессу сотворчества. Вот. И благодарю за эту энергию. Благодарю. Да. Всем до чудесного дня. Да, до, новых до новых встреч. До свидания.